Всем привет, с вами Ольга Диченко и канал Ближе к телу. Как говорится, повторение мать учения. И сегодня мы с вами повторим, как правильно рассчитать коэффициент растяжимости для эластичных тканей. Потому что это топ-топ-топ-топ самый часто повторяющийся вопрос везде во всех комментариях, во всех моих пабликах, где выходят мои видео. Я буду показывать на трех видах эластичных тканей. Понадобится всего лишь линейка и калькулятор. Будем рассчитывать. Смотрите, если брать за среднее просто вот микрофибру, либо какой то такое кружево эластичное, которое схоже по своему растяжению с микрофиброй, вот самое-самое распространенное, мы применяем коэффициент 15% в ширину, то есть к обхватам. Конструируем трусики, сняли мерку обхвата бедра, обхват талии, и от этой мерки вычислили 15%. Все, полученное значение у нас остается с учетом коэффициента растяжимости. Это вот просто средняя температура по палате, как говорится. Теперь, чтобы рассчитать все это индивидуально, показываю. Линейка. Берем, ну, для начала сетку. Обязательно находим, вот есть у эластичных материалов тоже долевая параллельно кромке и есть поперечная. Поперечная это что? То, что у нас будет как раз по обхватам уходить, растягиваться поперек. Поэтому мы измеряем э, коэффициент растяжимости для ткани поперечного направления, не долевого. Значит, то у меня просто тут вот есть уже этот кусочек, я вам покажу. Смотрите, у меня вот так вот шла кромка. Значит, поперек это вот так, поперек, ровно складываю. Обязательно нужно это делать в два слоя, желательно, потому что открытый край, который срезанный, ну, он не даст нам все чистоты эксперимента. Итак, не надо даже дел... хотите засечки сделайте себе мелом, я покажу, вот как вот я быстро сама делаю. Смотрите, беру пальчиком, прижимаю к нулевому значению линейки. И в спокойном состоянии вторая меточка, либо мелом, мылом, иголочкой, пальчиком зажимаю 10 сантиметров. Ну, 10 удобно рассчитывать. Все и теперь начинаю натягивать натягиваю каким образом сильно натяну то есть чем сильнее я натяну тем туже будет потом изделие на фигуре тем значит будет цифра коэффициент растяжимости меньше сейчас поймете о чем я говорю и тем туже туже у вас будет изделие если вы не дотянете прям ну чуть-чуть растянете, то вам будет это изделие свободновато, где-то там пузыри будут слабо мы должны сделать так вот для каждой для каждого этого материала подходящее ему значение, то есть не перетягиваем, как я говорю, до бела, да, вот там на пределе возможности, но и не как бы не стесняясь. Вот для сеточки такой упругой бельевой, вот я растягиваю, ее, но ну, это надо чувствовать, надо чувствовать и прямо на кусочках потренироваться. Ну вот достаточно прям с половиной, 13 даже. Вот 14 это уже прям такое натяжение, вот до белого коленя, как я говорю, да, ну 13. И мы первоначальное значение 10 сантиметров делим на то, что у нас получилось. 10 делим на 13. Получаем коэффициент 0,75. Таким образом, если мы шьем трусики из этой сетки, значит обхват бедра, там при конструировании обхват бедер, мы умножаем на коэффициент 0,75 и получаем значение обхвата бедра, нужное для конструирования, с учетом коэффициента растяжимости именно вот для этой сетки, если мы шьем из нее трусы. Следующее. Мы берем микрофибру. Микрофибра, вот она тоже бывает разная. Плотная, тонкая, упругая, неупругая, сопливенькая, как я ее называю, по-другому тоже не назовешь У меня средняя по своей структуре, по своей плотности ну, По плотности я даже сказала тонковата Вот, я хочу суть из нее трусики Все точно так же, долевая, поперечная Измеряем по поперечной, в два слоя сгиб Раз пальчиком на нулевом значении, два пальчиком на значении а, 10. И растягиваем. Для такой микрофибры значение, например, 12-13, это предел, это много, это будет туго. Я думаю, что будет достаточно 11-11,5, ну, вот 11. Возьмите больше, можно взять 20 сантиметров для, знаете, такого, ну, может быть, вам на маленьком кусочке неудобно, да. 20 сантиметров берем, тоже растягиваем, смотрим, да, то есть 24 будет. Ну, я привыкла с десятками работать. Итак, 10, 10. Здесь прям вот ну, на 11 достаточно было бы. Значит, 10 мы делим на 11 и получаем 0,9 коэффициент растяжимости именно вот для этого клочка микрофибры, с которой я буду шить трусики. Дальше. Хочу я кружевные трусики сделать. Вот у меня есть кружево. Оно эластичное, но оно не такое, знаете, достаточно ну, тугое. Микрофибра легче растягивалась, сеточка легче растягивалась, здесь уже плотнее, и если я применю сюда коэффициент растяжимости, который нужен для микрофибры, то это уже не подойдет, будет, например, туго, да, почему, Сшил трусы, ой, одна и та же выкройка, но сшила из сетки, сшила из кружева, а почему из кружева туже, То, что та выкройка у вас была предназначена для, там, изделия из сеточки. Итак. Пополам, согнули, ну кружевом тоже надо бывает можно, ну либо знаете, бывает площадь такая вот, где больше всего плотности, вот например, общая площадь кружева. Вот там, где рисунок, его этой площади больше, она плотнее, чем нежели, да, вот здесь. Вот, значит, мы можем вот здесь согнуть, там, где вот этого рисунка больше, потому что она плотнее будет. Вот я согнула пополам и начинаю растягивать, да, вот ноль. То есть тут вот прям вообще туго будет. Нет. Микрофибра у меня была на 14. Она прям хорошо растягивается. Ну да, вот микрофибра она на 14 мы разделили. Там совсем другое число получилось. Там 0,7. Там 0,73 даже будет. Да, вот так вот можно ее. А вот кружево, оно тянется уже не так сильно. Получается, что тугое, упругое. Поэтому с десяточки мы его растягиваем всего лишь на 11. Ну, больше, я прям чувствую, больше это уже будет предел для него. Вот на 11, значит, здесь хорошо коэффициент растяжимости будет 0,9. То есть вот таким способом мы и работаем с эластичными материалами. К чему это еще? К тому, что вышел курс по мужскому белью новый, и вот там тоже с выбором эластичных полотен, кулирки, она бывает разная. Она бывает очень плотненькая, она бывает сопливенькая, но вот, вот разная. И поэтому к мужскому белью мы там тоже при конструировании можем применить, ну, естественно, к тканям, к полотнам коэффициент растяжимости. То же самое. Берем кулирку, согнула пополам, рассчитали, применили этот коэффициент к меркам и работаем дальше. То есть вот так легко и просто я ответила на наиболее часто повторяющийся вопрос в ваших комментариях. На сегодня все. С вами была Ольга Дьяченко. До встречи на следующих уроках.